на канале богов природы, можно те же самые воды применять? Нет. Дело в том, что вы поймите саму логику, боги природы не предполагают, что вообще от природы надо защищаться. А любой элемент в этом мире это часть природы, как ванны воспринимают. Да? Они не могут понять, как человек может защищаться от человека, ведь это же естественное. Животные одного вида должны жить вместе. А животные разных видов, либо одни охотники, другие же, То есть это нормально с точки зрения природы. Заяц не защищается от волка, он учится от него убегать, прятаться, да, но не защищаться. Зайц от зайца а заяц от зайца нет смысла, они будут любить друг друга, пока не устанут. Зачем же защищаться, понимаешь, вот в природе нет такого понятия, как защита, защиту придумал человек. Да, потому что это э, правило богов закона. Надо защищаться друг от друга, потому что все есть носители разного закона. Поэтому на, на ванском канале, на канале богов природы даже не рассматриваются такие понятия, как формулы защиты, то есть формулы отторжения никогда не используются. Только формула привлечения, только формулы единения, потому что так работает природа. Ты уже после чистого, чтобы надо поставить защиту? Ставь защиту Тора. Тор с Фрей нормально существовали. Да, поэтому Фрея не будет против, она понимает, что ты человек, ты живешь в мире людей, ты обязан поставить защиту, потому что человек не защищается от природы, человек защищается от себе подобных, Просите, только лишь защита. от себе подобных. Да. Да. А Фрея, она может просто тебя поддержать силой, что от тебя, от тебя угроза никогда не будет угрозой, она всегда будет силой, то есть любой наезд на тебя, твое сознание будет воспринимать как энергию, которая пришла на халяву. То есть она тебя этому в принципе может научить. То есть любое воздействие, в том числе и порчельное, сознание начинает воспринимать как халявную пищу. И поглощать, поглощать, поглощать. Вот этому они тебя могут научить. А защищаться они просто не поймут. Что мы там защищаем? От кого? Простей, что тогда турица с тайвастулисом может Да, Да, стандартный молот Тора наносим и всё. И он в этом отношении в людском мире, он помогает, по крайней мере, хоть грязи не набрать.